Меня зовут Илона Броневицкая. Многие знают меня как представителя известной в нашей стране творческой династии, но еще одним очень важным делом моей жизни стала работа с теми из братьев наших меньших, кто остался, увы, без своего хозяина. И я, и многие мои коллеги понимают, как важна та поправка в Конституции, которая говорит о формировании ответственного отношения к животным.